Всем привет, дорогие друзья, с вами Данила Яценко. Сегодня, наконец-то, спустя долгое время, очень долгое время, я возвращаюсь в игру Майнкрафт, ребята, и продолжаю ее снимать. Обновил я только что до последней версии, и здесь очень много изменений. Ну, может быть, не очень много, но я вижу точно одно глобальное изменение. Это... Теперь мы можем, не заходя в интернет, можем просматривать крафты с помощью вот этой вот кнопочки. И тут мы видим различные крафты, пока что не все, потому что я еще не добывал некоторые вещи. Вот, ну, Когда ты добываешь вещи, берешь вещи новые к себе в инвентарь, появляются новые крафты. Постепенно они появятся все здесь. И также еще одна система, ребята. Новая система достижений. Я не понял, в чем прикол такой системы. То есть тут очень мало достижений, ребята. Здесь их очень мало. Раньше их было больше. Сейчас их стало меньше. Но мы их постараемся все пройти. Посмотрим, как это у меня получится или не получится. Вот, ребята. На чем вообще я остановился, ребята? Я даже не помню, я не смотрел даже свои последние видео по этой игре. Я помню, что я скрафтил стол зачарований, поставил сюда стол зачарований. Ходил, добывал опыт, чтобы зачаровать себе что-нибудь. Зачаровал я меч очень давно еще, помнится. Побывал я в аду раза два или три, по-моему. Добыл я пластину вот это вот. Кстати, о пластине ее можем пока что выложить сюда. У меня очень много кирок различных, у меня есть крутой меч, кожа у меня есть, стрелы. Все вот это мы выложим, в принципе, это пока что мне не пригодится, нич ничего. И адский на рост выложим. <coughs> И алмазная конская броня, ребята. Я тут немножечко, в принципе-то, поиграл. Ну, как немножечко, зашел, посмотрел, что у меня есть, как бы, э убрался в сундуках своих... Тут у меня более менее порядок, сейчас небольшой. Вспомнил кое-что. Вот, но, как бы, много я не помню на самом деле, что было. Кое-что вспомнил, но не все еще. Э -э Огнево. Огнево мы выложим вот сюда, пожалуй. Факела нужны, мне будут пригодятся. Ведро воды нужно будет. Зачем не знаю, пока. Кирка у меня есть. Алмазную кирку я не сделал еще, ребята. А у меня есть алмазы? У меня нет алмазов еще. Или есть алмазы, я не помню. Но у меня их точно нету вот в инвентаре. В сундуках то. А, нет, кирка у меня есть алмазная. И лопата есть алмазная. И я вот что хотел. Я хотел кирку зачаровать на 30 уровень, ребята. Я помню то, что я ходил, искал опыт. И так я не нашел столько опыта. Сколько мне нужно найти было. Я помню, что я тут пытался территорию разровнять. Выровнять все Да, очень быстро прошло время, ребята. Точнее, очень долго оно шло. Когда вернулся Майнкрафт. Короче, я бред несу какой-то. но в общем, я вернулся, ребята. Я вернулся и ничего нифига не помню, что было. Так. У меня там есть курочки. У меня есть коровы тут. Это хорошо очень. Так, ну давайте по порядку. Посмотрим, сколько у меня земли есть, ребята У меня нет земли никакой даже А, я помню, я помню, что я хотел сделать, ребята Я помню, что я хотел сделать Я либо лопату хотел зачаровать на 30 уровень Либо кирку Но я не помню, что именно По-моему, лопату, ребята Знаете, почему лопату? Потому что я хотел выровнять территорию а, С помощью... От этих лопад, этих каменных, ее равнять очень трудно. Вот. Очень медленно. Поэтому я решил сочаровать ропату на 30 уровень. Чтобы она быстрее копала, чтобы она у меня не ломалась вот так быстро. И быстренько все вот это выровнять. И тогда я бы нормально мог построить там склад себе какой-нибудь. Или что-то в этом роде. Ну, я пойду, ребята, в шахту, потому что я не знаю, что еще делать. У меня вроде как бы все есть, броня есть, вещи есть, как бы еда есть у меня. Опыт добывать можно в шахте хорошо. Можно в аду добывать опыт хорошо. Можно добывать опыт хорошо с мобов. А мобы появляются ночью. Вот, пока что еще день. Поэтому пойду пока что в шахту. Я вообще не помню, что тут я. что, где тут копал. Ну, где-то что-то я копал тут точно. Раз тут есть тоннельчик такой вот, значит, я тут копал. Тут, значит, я уже остановился на этом. Решил больше там не копать. Тут у нас где-то течет лава. Я надеюсь, кстати, звук, ребята, звук. Если я вдруг без звука снимаю. А, все хорошо, звук идет. А если вдруг звука нету в самом Майнкрафте. Сейчас, секундочку, ребята. Посмотрю. А, они здесь. Расширенные. А зачем вам звук в Майнкрафте, ребята? Ну. Не знаю, мало ли. Нет, звук должен идти. Вот, все. Должно все хорошо идти. Короче, вот как я, ребята, делал. Я играл в Майнкрафт. Ну, о, каменный век. Смотрите. Загляните справочник. Какой справочник? Я что-то не очень понял. В чем прикол? Главная история игры. Добыть дерево рукой, наверное, да? Короче. Я скажу честно, то что я как бы играл в Майнкрафт, но играл я не здесь, не на этом мире. Я играл в сборке с модами. Э -э я хотел ее снимать сборку с модами, но я так понял то, что я ее бы не снял, потому что, во-первых, это очень долго ее снимать было бы. Во-вторых, у меня компьютер не тянет ее. Даже я еле-еле в неё играл. Играл, конечно, без лагов, ребята, все нормально было, но еле-еле я эти лаги убрал. Вот, пока играл на сборке с модами. Вот, играл нормально, в принципе. И прям задротил в нее, ребята. Задротил я в нее очень много на этой сборке. Вот. Но сейчас мне просто надоело в нее играть, в эту сборку. Я уже не играл в нее месяц где-то. Вот. И вообще Майнкрафт надоел мне сам, сам по себе немножечко. Вот. Ну вот, спустя месяц я вернулся на свой мир. На сборке я пока что не хочу играть. Ну у меня там ребята в моей сборке у меня там эта шахта в три раза больше, чем здесь. Здесь просто она еще не раскопанная, нифига тут ресурсов не добыто, нифига. Но там как бы играть интереснее. Справочник, ребята, вот видите появились новые крафты. Гранит из четырех гранита крафтится четыре гладкие гранита. А где еще? У меня же было больше. Рычаг. Доступно к созданию. А, рычаг могу скрафтить тебе. Да? Короче, я так понимаю, из камня ничего не крафтится, да? Раз его нету, как бы... А, или есть. Я понял. Раз его нету, короче, в рецептах, значит из него ничего не крафтится. Точнее, его нельзя скрафтить никак... Его нельзя скрафтить, только добыть можно. Все, я понял. Добавляются только те предметы, э, которые, которые можно получить. Или как? Которые нельзя добыть, только можно получить с помощью крафтов. Вот. Я понял теперь. Вот так они сделали. Э, прикольно. А что мы ищем? Ребята, а мы ищем опыт, мы должны копать ресурсы, а мы камень копаем, ребята. А, дело в том то, что нам нужно искать ресурсы, а мы копаем камень. Но я хочу сделать красивую пещерку такую. Ну походу мне не судьба сделать ее, потому что это очень долго. Я не буду сейчас заострять внимание на какой-то красоте, потому что ну, смысла нет, ребята, наводить порядок в пещере в этой, равнять все. Я уже и так наравнялся. Я в прошлой сборке, который играл, я там столько равнял. Так, ну тут тупик, я так понимаю, да? Ну куда мне пойти копать, ребята? Вот давайте сюда. Тут я был. Давайте сюда пойдем. Нет, давайте, знаете, как сделаем? Вот так мы сделаем линию. Будем вот так вот линию делать. Я даже не буду, ребята, ничего ускорять. О, еще! Из гладкого андезита крафтится 4, ой, 4 андезита крафтится 4 гладких андезита Это очень хорошо, ребята То есть теперь все будет круто Теперь видите, как все прикольно сделано Чтобы не заходить, никуда не смотреть крафты эти Сделали все очень круто Вот, из железа я добыл сейчас Из железа ничего не крафтится ну, из железной руды, точнее. Эта руда плавится в печи. Ну, это понятно. Я же уже снимал. Майнкрафт все это уже давно знают. Кто меня смотрел, конечно. Кто смотрел мои ролики по Майнкрафту. основном смотрит только Вормикс у меня на канале. Но люди, конечно, и смотрят и Майнкрафт, и другие игры у меня. Просто меньше но смотрит все равно. Люди знают, но тупые же. Кому я тут объяснять буду? Так. Сам себе объясняю, короче. Ладно. Короче, просто копаем. О, еще одна. У нас что? Андезит. То же самое, короче. Они все одинаковые, ребята. Вот еще сейчас, допустим, добуду. А, из этого нельзя уже. Или можно? А, можно. Вот, короче, материалы. Так, просто копаем вперед. Знаете почему? Потому что я не знаю, как еще по-другому. Так, куда-то я пришел. А куда я пришел, слышите? Я тут копал, что ли, везде? Я что-то не врубаюсь. Ладно, давайте так копать. Обратно. Сейчас сделаем такую систему, ребята. Систему тоннелей. Я так называю ее. Систему тоннелей. Загляните в справочник. Зашикалку могу скрафтить, ребята. Ну, это все понятно. О, нашел я алмазики, ребята. Это очень пригодится мне. Новые достижения, алмазы. И я так понимаю, вот здесь вот э, в достижениях э, она подсвечивается, видите, Она подсвечивается э, таким желтым, а это подсвечивается белым. То есть надо еще вот белое сделать. Нужно отразить, короче, стрелу щитом алмазная броня спасает жизни, то есть надо короче сделать, наверное, ее её... алмазную броню себе, но она у меня уже есть алмазная броня, просто я еще не одел ее, она у меня скрафченная уже. Сколько тут алмазиков у меня? Я на самом деле пока что не знаю, что можно сделать в Майнкрафте, ребята. Вот кроме как добывать ресурсы пока что. Нужно опыт получить. Мне просто надо территорию разровнять, ребята. В шахте это еще ладно. В шахте можно и так, как бы, сделать какую-нибудь шахтинку, такую кривую какую-нибудь, любую, неважно какую даже, и забить. А, там сверху надо сделать красиво все чтобы у меня был нормальный мир. Красивый такой. Думаю, там вообще непонятно что. Я хочу сделать замок, но это когда будет, ребята? Я не знаю, куда это будет. Я просто снимаю редко Майнкрафт, ну вот. Захотел снять снял, захотел Я же не буду даже вот говорить, обещать что-то Вот я захотел снял, захотел не снял Ну я сейчас, скорее всего, это буду снимать, ребята Потому что у меня время есть свободное Сейчас вот я появилась, все, наконец-то я свободен, ребята Как можете видеть, у меня на канале последнее время выходили ролики очень часто Значит, есть шанс, то что я буду снимать часто их Так. Ну, я не знаю, тут как-то мы добываем опыт этот. Вообще не добываем никак. Ладно, все это фигня, ребята. На самом деле все это фигня. Знаете, что я подумал? Добуду-ка я вот это вот железо последнее. Которые тут есть. И пойду-ка я отсюда, знаете почему? Потому что я придумал способ, как добыть опыт быстрее немножко. Я забыл сказать то, что еще можно с помощью пшеницы куриц размножить. С них дадут опыт. С помощью, короче, семян можно размножить куриц. Вот. Коров и куриц мы размножим и получим, короче, опыт. Не знаю, хватит мне или нет. Ну, в смысле, получу ли я столько опыта, сколько мне нужно. Мне нужно 30 уровень получить, ребята. Так, так, так. И текстурки, ребята. Я забыл текстурки поставить, чтобы вам приятнее было смотреть на это все. Вот. Ну, я поставлю их в следующей части. Не, перез... Не переживайте текстурки. <звук> что мне мешает, реально? Что он звонит, реально? Я снимаю, тут вот он звонит, что-то мне. Ладно, ребята. Текстурки я поставлю, в общем. О, можно опыт получить с них. Ну, блин, ну как так? Я вроде научился раньше. С помощью меча убивать всех. Ну, нифига не научился. 26 меня. Короче, просто берем сейчас семена. И размножаем курицу этих и коров. Так. Сначала я поставлю переплавляться железочка. Выложу сюда алмазики. 6 алмазов у меня. Это вообще круто просто. У меня полная, ребята, алмазная броня. Давайте ее возьмем. Достижение появилось. Вот оно. Зачаруйте предмет на чердесском столе. Наберите ведро лав. Ну, это все легко выполняется. Сейчас мы все выполним как раз. Все, куй железо вот. Достижения у меня вообще все выполнены. Так, давайте дальше посмотрим, что там еще. А -а -а. Сформируйте и добудьте блок Апсияна. Формируйте и добудьте блок обсидиана. Как это? А, ну все. Выполнил. Так, у меня просто добыто все уже оказалось. Я же добывал, тут я же как бы не лох какой-то. Опана! Продолжается, смотрите, продолжается у нас. То есть появилось, видите, новые появились. Следуйте за оком Эндера. А, Слабьте и следите зомби-крестьянина. А, это как сделать? Я что-то не знаю, я что-то не знаю не понимаю, ребята. и не хочу понимать на самом деле, но как-нибудь спимайра до ней Тоже достижение, типа, считается. А где оно появилось у меня? О, тут еще, смотрите, что тут, ребята, сельское хозяйство. Офигеть просто, приручите животное. Раздобудьте все съедобное, даже если это не пойдет вам на пользу. А что съедобное? Попробуйте все съедобное. Используйте алмазную мотыгу, пока она не сломается, а потом попробуйте переосмыслить свою жизнь. С чего, чего, чего? Вырастите все виды животных. все виды животных может все виды С... сведите пару животных вырастите все виды животных ну короче нам тут очень много придется что тут у нас Спимератус... не... так не отходя от кассы купите что-нибудь у крестьян найдите все биомы чего-чего-чего-чего 4 из 36, 36 биомов существует в Майнкрафте. Я что-то не врубаюсь, или это, это реально, столько их существует, 36 биомов. В обычном Майнкрафте, ребята, я думал, это только в модах существует только. Создайте своего железного голема для обороны деревни. А дальше что у нас? Убейте по одному монстру каждого вида. 22 монстра существует в игре. Точно в цель. Выстрелите в кого-нибудь из лука. Снайперская дуэль. Так, ну это все понятно, ребят. Это все очень даже неплохо. Вот. Только тут вот появилось очень много новых. И я даже знаю, когда когда я их выполню. Допустим, эти биомы искать. Как я их буду искать. Ну, скорее всего, даже я их не буду искать, эти биомы. А если и буду, то тупо это будет. Не знаю, просто путешествие по миру. Ради этого могу, в принципе, походить по миру, поискать. Так, у меня куча всего появилось в создании. Ладно, мы хотели... Что мы хотели? Мы отвлеклись, ребята, мы отвлеклись от цели. Мы хотели... Так вот Сделаю вот так вот. Мы хотели размножить всех наших животных. Не, ну в принципе это мне нравится, ребята. Вот то, что они обновили вот так вот, я так и хотел, в принципе, чтобы они сделали такую системку это прикольно на самом деле у меня тут еще что-то есть так достижение появилось у меня так а сколько я получу с них опыта так там мне нужен 30 уровень как бы что-то как-то вообще маловато я получаю с них Что-то как-то вообще не очень даже. 27-й. Ну хотя, может быть, я получу, не знаю, 28 уровень максимум на скоров. Но никак я не смогу получить два уровня с этих скорец. Никак не смогу, просто-напросто. Не, что-то получается, что-то получается у меня. Они все съели у меня. Смотрите, сколько я пшеницы трачу на них. Нормально, нормально. <свистит> <свистит> Что-то я вообще ничего не вдумляю. <свистит> Что происходит, ребята? Где я вообще нахожусь? <свистит> Меня зажали уже тут все. Так, ну у меня, как я уже говорил, 28 уровень как бы нормально. 28 уровень, в принципе, неплохо. Мы должны отсюда выйти как-то. Сейчас, если я выйду, они все выйдут отсюда. Ну, как мне быть? Как мне быть? Спасите меня. Нет, идите отсюда. Дайте поставить блок. Идите в жопу. О, все, вышел. Неплохо так получилось у меня. И теперь давайте куриц. Куриц мы с помощью семян. И чё, это все, и... и чё? Не выходить никуда. и чё? Курочки, не выходить никуда. Нет, все. Так, э, у меня 28 уровень, ребята. Мне еще полтора уровня найти надо. Где-то. Ну, что можно пойти поделать пока? Пойдем, пойдем пока достижения повыполняем. Ну, понятное дело то, что первое достижение, скорее всего, э, срубить дерево рукой. Сейчас мы попробуем его срубить. И у нас, скорее всего, это получится. Если нет, значит, э, верстак создать. Ну, скорее всего, дерево добыть. Это точно, я знаю. Да, я говорю. А, достижение не выполнилось. Значит, верстак создать все-таки надо. Ну, давайте создам верстак тогда. Что такое? Главная история игры. Так, э, подождите, достижение. А, все выполнил я. Верстак там создать. Не было. Что дальше у нас? Э, наберите ведро лавы. Это легко сделать так. Э, постройте и зажгите портал у Незера. Но у меня как бы он уже зажжен. Я чё, буду заново, что ли, сейчас буду зажигать его? Ну, смотрите, мы можем сейчас как бы его испортить как-то. Как, я не знаю, испортить его. Ну, можно, знаете, как можно сделать. Придется кирку немножко сломать нашу. Задействовать кирку. Она немножко испортится на одну единичку. Но все таки Ради этого я готов сделать. Так, так, просто кирку взять и все. Где моя зажигалочка? Где мой кирка? Сейчас пойдем, сломаем один блок обсидиана. Портал разомкнется, или как называется это? И мы зажжем снова портал. И достижение будет выполнено. Так. Я уже везде побывал в этом мире. Но ну, не везде, конечно, намного уже где. Давай, Давай, давай, давай, давай, давай, родной. О, это очень даже хорошо. Так, зажигаем мы его теперь. Так. Так, и все. Надо войти в ад, наверное, да? Или я ошибаюсь? Да. Огненные недра. Тихо. Что там дальше? Войдите в портал Эндера. Так, отразитесь стрелу щитом. Так, пойду добуду буду ведро лавы. Сейчас. пойду добуду буду ведро лавы. Это сделать очень легко, потому что лавы у меня тут близко находится. Тут я много лавы повидал уже. А, так, только вот э, где? Вот тут она. О-о-о, Кайф. Давайте еще одну добудем. Зачем я не знаю, это делается. Зачем мне лава нужна? Ну, пускай она будет. Знаете, что сделаем сейчас пойдем? Пойдем-ка мы сейчас сделаем, ребята, мусорку. Э, мусорку мы сделаем. Достижение. Дальше нам нужно зачаровать предмет один на чердесном столе. Ну, это потом, это не сейчас, потому что сейчас я, у меня цель э, кирку зачаровать. Или лопату, лопату да. Лопату, чтобы копать землю. И потом я, возможно, даже без камеры, ребята, возможно, я выключу запись. Вообще даже даже перемотку не буду делать. И как-нибудь за кадром я все вот это вот разровняю. Поставлю забор вокруг. Ну, забор уже, может быть, даже уже включу запись, как буду ставить. Может быть, я буду запись включать иногда, как я буду все это равнять. но... Новые рецепты. Ну-ка. А, лодка, лодка появилась. Так. Угу, угу. Железный люк. Железный люк, ребята. Хм, прикольно. Это нового, такого не было еще. Кусочек железа больше грузная весовая пластина что зачем она нужна почему нету этого как сказать меч там но она постепенно загружается ребят не сразу все Это я уже понял она сама загружается все мы просто играем она загружается прогружается и так далее Чародейская книга, проводник. Что это? Не, не получается мне. Надо именно зачаровать, ребята. Или что надо сделать? Ну-ка, что надо сделать? Зачаруйте предмет. Надо зачаровать, ребята. А, зачаровать я могу, в принципе. Еще не могу? А это опыт тратится же. Да? Я пока что не хочу потратить. тратить. Так, ладно, ведро воды мы налили. Ой, набрали ведро вит лавы, точнее. <coughs> что я сделал? Вот. Ладно, не важно. Я хотел, хотел просто положить его в сундук. Потом случайно нажал на дерево. Ладно, в общем. Так, все хорошо. Так. <coughs> Достижение. Так, купите у крестьян что-нибудь. Ну, пойдем купим. У меня есть один изумруд. Мне как раз можно купить. Только как покупать, ребята? Я так и не разобрался, слышите? Я так и не разобрался, как покупать что-нибудь. Деревня находится у нас вон там. Это я точно помню. Как, что тут покупать? Я тогда вас, спрашивал у вас, Вроде давно это было. Нашел деревню. Там просто два слота было. Может быть, два изумруда надо добыть. Ну, сейчас посмотрим. Я просто не понимаю, как там что купить. Сейчас сделаем щиток. Ребята. Отразим стрелу скелета. И потом я на этом закончу, ребята. Потому что вроде бы все. Ребята, я то, что хотел показал. В следующей части я добуду 30 уровень этот, возможно, даже добуду я его за кадром. Там, может быть, даже начну уже равнять территорию за кадром. Вот, и потом посмотрим. Потому что все делать в кадре я не хочу, ребята, это все и так знают. А где же деревня-то? Вон деревня, далеко как-то она находится. Что-то реально далеко она, или это не она, а? Деревня это или нет, ребята? Я что-то не пойму. Я что-то не вижу деревню. Она же была здесь. Ладно, неважно. Походу я заблудился немножечко. Я потерял деревню. Уже появились всякие мобы. Скелеты. Мне нужен будет скелет сейчас как раз. Вот скелет. Но там, скорее всего, надеюсь, ближе будет скелет который-нибудь. Потому что... Мне нужно, чтобы поближе был скелет, а не так далеко. Сейчас как назло. Смотрите, скелет нужен, а его не будет. Так, ну, пускай вот так вот на висят. Так, дверку мы закроем. Так... Где скелет? Вон ну, скелет, по-моему, там вижу, да. Так, ну и сейчас мы создадим щит. У нас есть рецепты. Как создать щит? Только почему-то его тут нет в рецептах. Или я слепой. Почему его нет рецепта? А, все нормально. Да, почему нет рецептов щита? Где щит, ребята? Ну, был же щит, я видел его. Вот, я тут по этим перемещаюсь, по вкладкам. Нет щита никакого. Что-то я пока не разобрался, как... Чё тут, как тут, что, да, как, как тут, что? Э -э, я слепой, наверное, да? Но его тут нету. Он, а он точно был, ребята, в рецептах со создания. Ну вот придется лезть в интернет, что ли, за этим. Вот, я не знаю, как создается щит, просто я не знаю, просто на самом деле. Может, он у меня есть уже готовый? Пожалуйста, дайте готовый щит. Но его тут нету, да? Или у меня в руке он? Нет, в руке его точно нету. Ладно, придется в интернет лезть, ребята. Ну, блин, вот он же был тут у меня, он же тут точно был, ребята. Я точно помню, что он тут был. Так, ну, щит легко создается, ребята. Ничего тут трудного нету. У меня дерево есть, у меня дерево есть, есть. Так, раз, два, три. Ну капец, не хватило. Что она упала? Не, не упала. Так. Это дверь. Я перепутал дверь со щитом. Ну ладно. Все, щит у меня есть. Но у меня, по-моему, был щит в рецептах. Не было? Разве не было? Не было, короче. Все. Пойдем отражать атаки. Атаки скелетонов. Где? Где скелет? Смотрите. Не могут они мне достать. Нужен только скелетон. Куда он пропал? Он только что был тут. Ну ладно, он там еще есть. Ну давай, попади в меня. Во, все. Красавцы. Ах ты, карлик маленький. Хоббит. Найти ну, в жопу. Вот, все. Давайте как опыт набирать будем, ребята. все таки я это, хочу набрать 30 уровень сегодня. Потому что сегодня хочу, короче. Так, овечку мы трогать не будем. Ну-ка, ну-ка, братан. Иди сюда. они сильные а? так 29 почти сейчас мы быстро наберем я закончу потому что реально надо бы хоть что-то сделать в этой серии хотя бы добрать уровень потому что я нифига не сделал в этой серии только не сдыхай если я сдохну я потеряю все вот это я не хочу и, кстати, я забыл команду подписать, ребята. Есть такая команда, когда ты подыхаешь, у тебя остается твой уровень и опыт. Ой, уровень и опыт. Опыт и твои вещи. Иди в жопу. Какие-то рецепты приходят непонятные мне. Где в жопу, эндермен. Давай, давай, стреляй в меня. Чего он не хочет стрелять? У меня щит, братан. Ты не сможешь попасть в меня никак. На, нахер. Да идите в жопу, заколебали они меня уже. Сейчас, короче, пойду лук скрафчу, ребята. Задрали они меня. Че, я железо выбил с него? Железо это хорошо. Да иди в жопу. Бесишь ты меня. У меня лук есть, блин. Че я туплю? У меня только стрел нету на на на все так это мы соберем тоже пожалуй Сейчас, короче пойду за стрелами схожу добьем этих ублюдков всех Вот, немножко остается мне вот, вот этих вот прям добить надо и все будет Ну иди сюда, иди сюда, иди сюда, мой родной. Вот и все. У меня же есть стрелы. У меня их мало, правда, но они есть, как бы. Мы просто. На, только зря я так сделал, надо было издалека. Сейчас скелетончика будем. Ах ты ублюдок! добьем сейчас нет добил я его или нет я хотел состояние просто для достижения короче там надо достижение состояние убит скелета короче немножко остается меня вообще немножко ребята смотрите главное чтоб сейчас это выпало мне хорошая лопата я шерую лопату, чтобы быстро копать, чтобы выкопать дофига земли, короче, чтобы все выровнять. Тут надо очень много земли, ребята. Ну, возможно, даже я буду вот так вот, тут тут уже будет граница вообще моя, тут будет заборчик такой. Тут сейчас свечу, короче, потом. Так, раз уж, короче, я не смог выполнить, пойду еще коров размножу, если еще возможно, конечно, это сделать. Я, конечно, не уверен, то что это возможно. А у меня пускай будет вот так. Так. Где моя пшеничка? Надеюсь, это можно сейчас сделать. Потому что если нельзя, <свы> будет печалька. Нет, они убегают, твари. Можно, кстати, можно, можно, можно. можно, Только э, очень мало кого. Можно. Давай, давай. 30 уровень мне. Давай. Прям чуточки надо. Давай, давай, давай, давай, давай. 30 уровень, давай. Давай 30 уровень мне. Давай, давай, давай. Ну прям немножко осталось. Ну фигу. Выкинуть надо. Давай, давай, давай. 30 уровень, давай. Смотрите. Тридцатый уровень. Куда вы все бежите? Пускай они вырастут, ладно. Этих мы больших мы убьем. А эти пускай вырастут. Потому что Нельзя пока убивать их. С них не, ничего не дадут, как бы мясо не будет с них. Так, ну и все, момент, ребята, истины. Сейчас хлам выложу весь. Пойду заберу, там мясо с них выпало. Так, все нормально. Так, ну мы сегодня, в принципе, достижения выполнили, но не все еще. Вот, нам нужно еще зачаровать что-то следуйте за оком за оком эндера ослабьте но это понятно портал вент найти надо <coughs> так все ребята аллилуйя так и надо еще лазурит найти у меня он есть а мне нужно книжные полки я ж забыл Короче, пойду сейчас коров убивать, ребята Мне нужны книжные полки, ребята Вот, потому что без них Я не смогу зачаровать на 30 уровень Максимальный уровень А у меня коров очень много Месило просто Ну что поделать, ребята Мне нужны кожа с вас Вы меня извините, но мне нужна кожа И еда тоже нужна. Надеюсь, мне этого хватит. Так, ну все, остальных пока оставим, потому что их реальные пока убивать всех не хочется. Чтобы были они немножко. А, так, э, <coughs> э, сами книжные полки мы сейчас будем делать. А, у меня книги есть уже, но ну, книг мало, все равно. У меня еще дерева мало. Э, мы будем сейчас делать что? во первых мы выложим вот эту всякую хламину, вот эту всякую ненужную хламину мне. Так. Во-вторых, мы сейчас будем делать из бумаги книги. Из кожи и бумаги, точнее, вот. Из кожи и бумаги. Где мой тростник? Вот он, тростничок мой. Тростника нам, надеюсь, хватит. Делаем весь, наверное, переведем. Так вот. Из тростника и кожи мы делаем книги. А из книг мы делаем полки. Книги у нас еще вот тут есть. А я их взял уже оттуда, да? Тут же были книги. Я их взял, наверное, да, их ушел. Так, а из книг и досок мы делаем книжные полки. как-то, знаете, маловато. Мне теперь что? Придется еще за, за деревом идти? Мне не хватает дерева. Ну, есть дерево, надеюсь. Вот я просто не увидел его. Так. Нужно же больше. Так, раз, два, три. Надеюсь, не вообще хватит книжных полок, чтобы максимально сделать 30 уровень-то. Ну, 9, ребята. 9 это еще. У меня еще просто тростника надо добыть. У меня еще кожа-то есть. Раз, два, три. Нет! Поставил не так. Ладно. Вот так. Вот так. И вот так. А здесь можно убрать. Некрасиво смотрится. Момент истины, ребята. Тут мы, конечно, доделаем немножко книжные полки там. Потом. 24-й. Нет, не хватает, ребята. Не хватает мне. Нужно, брышняка, еще добыть. У меня этих не хватило. Ну, можно еще одну книжную полку сделать. Наверное, да? Да. Еще одну можем сделать. Блин, не хватает, нифига. Ну-ка, сейчас. 26-й. Еще две книжных полки нужны, ребята. Тростник у меня хорошо, что растет. А, тростник у меня-то есть, ребята, еще. Я там еще не весь потратил. Тростника у меня еще хватит, чтобы сделать. Сейчас мы весело на бумагу переведем. Сделаем вот так вот. А вот с деревом что делать? А вот что делать с деревом, ребята? Я не знаю. Что делать с деревом? У меня дерева вообще не хватает. Ну, может быть, хватит все-таки. На... на две книжных полки нужно мне. Ну, одну мы сделали, еще одну нужно. Ну давай, давай, давай, пожалуйста, Бартан. меня дерево не хватает. А, я хотел кирку чаровать. Погодите, где моя лопата? А, у меня в инвентаре она, я не увидел ее что-то. Еще одна книжная полка, ребята. Ладно, пойдем. У меня тут дерево растет. Ну кусочек маленький возьмем. Ну давай. Все. Потом срублю все. Так, все. Так. Книжная полка. Так. Какая-то зараза все-таки. Так. И где? Вот она. да да да да да Так, и. лазуритка Ладно, давайте. Удача 2. Эффективность, э, ребята, 4. Или 5. 4. Удача 2. Удача, ребята, 2. А зачем мне удача? Зачем на лопате удача, ребята? Вот на кирке удача реально решает. На кирке ты можешь добыть с 6 алмазов. Короче, 12 алмазов с помощью удачи. А зачем на кирк, на этой? Ну-ка, стоп. Я что-то не понял. Погодите, я что-то не понял. У меня еще есть опыт, что ли, есть? У меня 27, ребята, опыта еще. Так у меня с 30 уровень я очаровал. Разве нет? Блин, ну я не знаю. Что, можешь книг создать еще? Так у меня еще есть. Ребята, давайте книг создам еще. Ладно, ребята, я не буду сейчас уже ничего создавать. Потому что и так я уже снимаю очень-очень-очень много. Не знаю, может полчаса точно снимаю. И то больше, наверное, да. Даже. Поэтому на этом, ребята, все. Но у меня есть теперь желание снимать дальше, ребят, на самом деле. У меня стак мяса есть. У меня стак мяса, ребята. Давайте пожарим мясо. Что это такое? Открыты новые рецепты. Короче, все, ребята. Э, на этом я заканчиваю еще одну серию Майнкрафта, которая вышла спустя два месяца. Надеюсь, вам понравилось. Поставьте лайк, если понравилось. Вот. И всем спасибо за просмотр. И всем пока.